Приветствую, друзья! Пару месяцев назад я показывал вам, как ставили стоп тот самый. Кто не видел, ссылка будет в конце ролика в правом верхнем углу. А сейчас вот что увидел. Небольшие наблюдения. Паспорт получается немного счастливее, чем на обычный. Отдыхающие. Не перелейте местным таксистам. Они не местные Здравствуйте. Я ваша тетя. видите 7 человек в одинаковой одежде рядом с тем самым столбом пытаются установить я так понимаю что-то тяжелое а иначе зачем бы им понадобился подъемный кран как считаете у кого какие предположения есть Напишите в комментах, стоят что-то, думают, тросы уходят куда-то ниже уровня земли, отсюда не разглядеть, что это может быть, поднимают или опускают чего-то там, понятия не имею, что они там делают, и зачем семь человек, пару стропальщиков не хватило бы, непонятно.